В аварийных случаях в полете, когда создается явная угроза жизни, экипаж обязан покинуть самолет и спасаться на парашютах. Правильный уход и своевременную переукладку парашюта, летный состав, пользующийся им, несет ответственность наравне с укладчиком и начальником парашютно-десантной службы. При нормальных условиях хранения и при правильной эксплуатации парашют должен просматриваться и переукладываться не реже одного раза в месяц. Летный состав должен знать усилия, потребные для выдергивания вытяжного кольца парашюта с целью его открытия. Для запоминания этих усилий перед переукладкой парашюта каждый, пользующийся им, должен резким рывком одной руки выдернуть вытяжное кольцо и раскрыть ранец. Нормальное усилие при этом не должно превышать 14-16 килограммов. Летный состав обязан знать материальную часть парашюта, правила его укладки, хранения и эксплуатации и лично принимать участие в переукладке закрепленного за ним парашюта. После переукладки и затяжка парашюта в ранец, последний пломбируется. Затем заполняется формуляр, в котором летчик должен расписаться, подтверждая правильность произведенной переукладки. Когда переукладка закончена, необходимо подогнать на себя подвесную систему парашюта в том летном обмундировании, в котором производятся полеты, то есть в летнем или в зимнем комбинезоне. Догнанная по росту и костюму подвесная система парашюта не должна стеснять движений. Свободные ее концы подвязываются ниткой в четырех точках, чтобы исключить возможно задевание за детали оборудования кабины как в полете, так особенно в случае покидания самолета. Адноподогнанная подвесная система обеспечивает равномерное распределение нагрузки, возникающей при раскрытии парашюта по всему телу летчика. Парашюты вместе с формулярами должны храниться в специальных шкафах, размещаемых в сухой, светлой и чистой комнате. Контроль за правильностью хранения и эксплуатации парашютов является обязанностью начальника парашютно-десантной службы части. Перед каждым полетом летный состав обязан проверять состояние своих парашютов, заправку ранца и правильность застегивания резинок пломбировку и контровку замыкающей шпильки. Закрепление свободных концов подвесной системы. Перед посадкой в самолет необходимо проверить расположение вытяжного кольца. Не стесняет ли одежда возможности удобства раскрытия парашюта как правой, так и левой рукой. Thank you. Принужденное оставление самолета в воздухе может быть неожиданным и в любых условиях полета. Поэтому от взлета и до посадки нужно всегда иметь парашют, готовым к прыжку. Малейшие неисправности парашюта могут повлечь за собой серьезные задержки в его раскрытии и даже полный отказ. Система аварийного сбрасывания фонаря и люков самолета должны находиться в безупречном состоянии. Сигнализация и команды на случай аварийного оставления самолета должны быть установлены на земле перед полетом, отработаны со всеми лицами экипажа и проверены после посадки в самолет. вынужденное оставление самолета на парашютах может происходить только по команде командира экипажа во всех аварийных случаях на двухместных и многоместных самолетах летчик оставляет самолет последним после команды к вынужденному прыжку поданной сиреной или через спу если самолет управляем летчик должен стремиться держать его в линии горизонтального полета Перед оставлением самолета летчик должен выключить зажигание и, если есть автопилот, включить его. Оставление с парашютом управляемого самолета при горизонтальном полете вполне безопасно, если экипаж достаточно тренирован в парашютных прыжках и знает порядок покидания кабины. При оставлении самолета надо избегать преждевременного выдергивания вытяжного кольца парашюта, раннее раскрытие парашюта может повести ударом парашютиста о детали самолета для оставления самолета УСБ из задней кабины надо открыть фонарь и, перевалившись через левый или правый борт кабины лицом к плоскости, вниз головой отделиться от самолета. Для того, чтобы оставить самолет УСБ из основной кабины летчика, надо отодвинуть колпак фонаря и выброситься через борт кабины на левую или правую плоскость. Из F-1 оставление самолета УСБ надо производить, выбросившись через борт кабины на левую или правую плоскость и полностью отделившись от самолета, открыть парашют. Перед приземлением необходимо плотно сжать ноги, согнув их в коленях, и немного вынести ступни вперед. При приземлении не нужно стараться устоять на ногах, а мягко упасть на бок. При вынужденном оставлении с парашютом самолета Ил-4 штурман и стрелок-радист могут это сделать одновременно через входные люки своих кабин. Турман оставляет самолет ИЛ-4 через входной люк своей кабины с колен, отделяясь от самолета вниз головой. Стрелок радист оставляет самолет, встав на колени лицом к стабилизатору и падая в люк вниз головой. Летчик оставляет свою кабину через левый или правый борт и, выбросившись на плоскость, отделяется от самолета. Перед приземлением на парашюте нужно развернуться по ветру, то есть лицом по направлению горизонтального движения. Для разворота влево Правой рукой нужно взять левые лямки свободных концов подвесной системы, а левой рукой правые лямки и развести их в стороны. Для разворота вправо действие производится в обратном порядке. До конца приземления лямки не следует выпускать из рук. Вставляет самолет Яр-2 в нижний входной люк с колен вниз головой. Ввиду смещения люка в сторону левого мотора, при отделении от самолета нужно группироваться, поджимая руки и ноги к туловищу. Стрелок-радист воздушный стрелок. Должны оставлять самолет ер 2 по очереди через нижний входной юг с колен, лицом к стабилизатору и головой вниз. Второй и первый летчики, сбросив аварийный колпак фонаря кабины, Оставляют самолет через задний обрез фонаря кабины и, соскользнув по фюзеляжу на плоскость, отделяются от самолета. По избежанию удара фонарь кабины стрелка, нужно стараться проскользнуть по плоскости вдоль порта фюзеляжа. Приземлении на парашюте PL-45 для предотвращения протаскивания по земле можно освободиться от парашюта при помощи замка подвесной системы. Для этого нужно во время протаскивания открыть замок и купол парашюта стянет подвесную систему. стрелок радист может оставить самолет В2 как в нижний, так и через верхние аварийные люки. При оставлении самолета в нижний люк стрелок-радист должен отделиться от самолета с колен лицом к стабилизатору, головой вниз. При прыжке через верхний аварийный люк надо аварийно сбросить крышку люка вывести из него лицом к стабилизатору и соскользнув поверху фюзеляжа между килями оставить самолет из передней кабины после того как аварийно сброшен фонарь первым должен оставить самолет штурман выбросившись через задний борт кабины на левую или правую плоскость Курман может также оставить самолет П-2 и через нижний входной люк низ ногами. Однако этот способ требует осторожности, больших физических усилий и наземной тренировки, так как сильный встречный поток воздуха создает при отделении от самолета опасность удара головой об обрезы люка. Летчику следует оставлять самолет П-2 через задний борт кабины, выбрасываясь на левую или правую плоскость. Землившись на парашюте в сильный ветер, для того, чтобы погасить купол, надо быстро встать на ноги и, забежав в сторону, снять подвесную систему. кабины первым должен оставить самолет Ту-2 воздушный стрелок. Открыв нижний люк, встав на колени лицом к стабилизатору, он должен вниз головой отделиться от самолета. Следом за ним оставляет самолет Ту-2 стрелок-радист через этот же люк и таким же порядком, как и воздушный стрелок. При невозможности оставить самолет через нижний люк, стрелок, радист и воздушный стрелок могут это сделать через верхний аварийный люк. Для этого надо поставить пулемет в погодное положение и, дернув за аварийную рукоятку, сбросить крышку верхнего люка. Затем надо вывести на фюзеляж через заднюю часть фонаря кабины соскользнуть по нему между килями и отделиться от самолета. Во избежании удара о стабилизатор нужно стремиться сохранить прямолинейное движение по верху фюзеляжа. Летчик и штурман самолета Ту-2 находятся в одной кабине и имеют общую аварийную крышку фонаря. Для ее открытия летчик должен потянуть за аварийную ручку и с помощью штурмана сбросить крышку и откинуть боковую створку фонаря. Первым из кабины оставляет самолет штурман, выбросившись через правый борт на плоскость. Лётчику следует оставлять самолет так же, как и штурману, выбрасываясь на плоскость через правый порт кабины. При спуске на парашюте нужно внимательно следить за землей, осматривая место приземления. Приземляясь в кустарник, необходимо как можно плотнее сжать ноги и, держась за лямки парашюта, закрыть лицо руками. аварийного оставления самолета «Дуглас А-20» штурман открывает нижний входной люк при помощи аварийного замка и, встав на колени, вниз головой отделяется от самолета. Стрелок-радист для вылезания из турели устанавливает стволы пулеметов на правый борт фюзеляжа, подходит к люку и, встав на колени у его кромки, вниз головой оставляет самолет. Летчик, сбросив при помощи аварийного механизма колпак фонаря кабины, через задний ее обрез и гарк соскальзывает по фюзеляжу на левую плоскость и оставляет самолет. После оставления самолета и раскрытия парашюта, для ускорения спуска на землю применяется скольжение. Для того, чтобы создать скольжение, парашютист забирает...